прямо страх вот такой и он все время вот он, и прям ну он как бы ну, стается очень много и хотелось бы значит, смотрите как -то -то, если да момент, если, если вы страх. сейчас если вы сейчас пойдете в поля значит что могу что, что могу такой короткий короткий советик дать да во первых ну сука решать нужно было до этого да то есть проблема которая образовалась это следствие да то есть нужно было ее решать до этого поэтому я сейчас расскажу какие-то методы которые используя которые они дадут больший эффект первое вам нужно тело да то есть страх проявляется в теле и вы живет то есть и вы и вы живете в теле поэтому воз... есть 84 тысячи способов воздействовать на психику да? и 84 тысячи ворот тхармы и тело это один из них Поэтому я сейчас расскажу пару телесных трюков, которые можно делать. То есть вам необходимо выработать в себе определенный, определенный паттерн. И паттерн, я скажу, значит, <coughs> можно сделать следующее. Когда дальше то есть ты будешь жить, да, по утрам обливаешься или нет, начни обливаться холодной водой. То есть ты берешь, и я сейчас расскажу про систему якорей, которую можно сделать. То есть ты берешь утром, обливаешься холодной водой, и вот когда ты, ну, ты можешь даже вначале теплым душем немножко разогреться, потом закрываешь горячую воду, делаешь на полную полностью холодную, обливаешься, и у тебя, короче, в какой-то момент, то есть у тебя ну, произойдет небольшой стресс, и после стресса начнется расслабление. Вот э, вначале будет впрыск адреналина, а потом э, впрыск эндорфинов для того, чтобы э, стабилизировать твою психику. И тебе нужно это состояние заикорить. И ты берешь, короче, э, живот, ну то есть сжимаешь живот, то есть делаешь три, ну, то есть три, три, э, три э, движения животом внутрь, да, три напряжения пресса, раз, два, три. Вот то есть либо тот момент, когда ты уже расслабился после этого, да, да то есть ты ты облился и вот начинается то есть начинается то есть, у тебя организм начинает впрыскивать и ты короче делаешь якорь да то есть раз два три и делаешь три дыхания раз три ну то есть три, три выдоха совмещенные вот с этим нажатием это будет твоим якорем да? это будет якорь который чем чаще ты это будешь делать тем больше это будет работать поэтому это тебе на домашнее задание просто, то есть, начинай это делать каждый день в течение пары недель. И через, через, то есть, просто говоришь, я буду делать это как эксперимент две недели и посмотрю, что, что из этого будет. То есть, две недели ты обливаешься и, ну, есть, и включаешь живот. Также сюда добавь какую-то физкультуру, любую. Сурья маскар, какую-то зарядку легкую. Просто пусть тело лучше работает. Если по твоему телу лучше перемещаются жидкости, да то вся твоя психика также, она на жидкости завязана, лимбическая система жидкостная, вот, то ты будешь проще переносить стрессы и прочие вещи. Да? Это домашка. Вот. Дальше тебе нужен, нужно второе действие, то есть тебе нужно это то есть ты будешь этим образом делать себе состояние, а теперь мы переносим состояние в реальную жизнь. То есть ты видишь девушку, которая тебе нравится, тебе нужно к ней подходить, и ты берешь, делаешь те же самые три дыхания. И после этого, раз, начинаешь идти. Потому что у тебя образуется страх, у тебя в психике образуется страх. Ты внимание переводишь с проживания страха, потому что вы находитесь в этот момент в точке равновесия. Да? То есть вы увидели девушку, она вам нравится. И дальше вам нужно, вы можете либо свалиться, то есть у вас либо будет вырабатываться адреналин, который будет стимулировать ваши действия. Либо будет вырабатываться норадреналин. Твоя задача, э, то есть мы берем, э, облились и да, то есть мы поняли, что когда есть адреналин, мы еще вырабатываем эндорфины, они будут увеличивать чувствительность от всей ситуации в целом. И э, нам необходимо перейти в действие для того, чтобы стимулировать еще, еще больше адреналина. Э, то есть ты берешь, видишь девушку и… И после этого ты должен начать действовать. Действовать хоть как-нибудь. Подходи, маши рукой, подмигивай. То есть твоя задача – начать движение вот в ее сторону. То есть тебе нужно начать приближаться к цели. И тогда у тебя за две недели, у тебя в этом деле явно будет прогресс. То есть страх, если не уйдет полностью, то станет значительно меньше. Или он станет таким невысоким порогом, который ты сможешь более легко преодолевать. Но это системная работа, которую нужно сделать. Поэтому сейчас, когда ты пойдешь в поле, делай следующие вещи. Увидел девушку, нравится, хоп и пошел. Вот. И пошел, или махнул ей рукой, или улыбнулся, или дж выстрелил в нее, или воздушный поцелуй послал. Вот. То есть как-то ну, как как себя проявил. Вот. И потом... Уже дальше на домашке, да, обливаешься, и этот паттерн усиливаешь, усиливаешь, усиливаешь. Смотри, Через две недели будет результат. От домашки, даже просто, то есть, если ты сделаешь какой-то минимум действий при вот этом якоре, ну якорь это то, что потом при включении вот этого, как бы мозг вспоминает, бля, мы же что ж, точно что-то делали, да, то есть и автоматически подтянет действие, да, то есть, если даже абстрагироваться от домашки, ты сейчас себя научишь тому, что в чем с якорь, да, что когда я вот так делаю, я обязательно делаю какие-то действия. И даже если это мелкие действия, и в тот момент, когда будет вот пиздец какая телка, да, там ну, нереальная, и ты не сможешь ничего, то есть ну, есть большая вероятность, что когда ты уже привыкнешь, включив этот якорь, мозг такой, а, бля, точно, мы же мы же шли. То есть у него будет как, ну как эффект собаки Павлова, то есть это реально какие-то простые биологические я бы даже сказал, вещи, если так работает. Да. Все смотришь? Ну, видео для себя. Но ты не всегда можешь видео посмотреть, ну пусть так будет. Некоторые говорят, да, я посмотрел видос, пошел что-то сделать. А если это штуки будут системы, то чем, чем дальше, тем, тем будет проще. Ребят, да. И у есть нас есть, еще есть, есть наблюдение, как еще две недели начинается кризис, то есть в целом имеет смысл такие вещи психические брать на проработку на длительный срок, то есть месяц, сорок дней. То есть через две недели у вас будет кризис. То есть через две недели использования этой штуки вы подойдете к тому переживанию, которое хреновое. И обычно здесь люди бросают. Люди бросают в двух случаях. Когда стало полегче, или когда стало вот, ну, то есть они бросают вот прям перед тем, как прорваться, перед самым прорывом, они нашли вот в этом кристалле, они нашли грязь. И они подходят ним, и нужно эту грязь убирать. Они говорят, так, все, я не хочу. Возникает психологическое сопротивление, они бросают. И второе, когда они одну, одну частичку грязи убрали, стало легче, они говорят, о, все, теперь зашибись, и бросают. А здесь нужно еще немножко продолжить закрепить. То есть нужно это место еще заполировать, тогда грязь просто на место не вернется.